Так, ну я вас тут оставляю и иду в это здание, в которое бегут все. Какой-то четвертый отдел. Я уже второй раз встречаю этот четвертый отдел. Тут кто-то курил. Трубка брошена. Да они все бегут? Ух ты ж, моё Так. А надо ли мне где-то ныкаться будет? Ладно, еще внимательно смотреть сейчас по сторонам. Они на что-то смотрят, слушай, им плевать на меня. Совсем плевать, но ладно. Так, я нашел кучу людей, которые э, просто проигнорировали мое существование. Мне вот на эту трубу, скорее всего, потому что слева я ничего не вижу. Ну пойдем. Полный вопрос, куда? <глушает> <глушает> так. Горит лампочка, я пока не вижу еще других сфер, вернее не самих сфер, а этих. Желтая. Желтая линия. Куда ты ведешь? Где-то здесь. Наверху, да? Так, ну хорошо. Это будет уже девятая. Е... В смысле? Только что там под водой плавали Всякая фигня Тут на тебе зелень какая-то растет Так, горят лампочки Один Два не горит Три, четыре, пять Ну и мы походу Все профукали, да? Я не все сферы Разобрал я нашел это место. Это главный рубильник, походу. К нему, к нему идет очень много э, желтых лампочек. Ой, желтых проводов. Ну, желтых лампочек, соответственно. Ай. Единственный вопрос, где же я все-таки пропустил их? Ну, в принципе, в любом случае, даже если я их пропустил, мы пойдем их найдем. Я не думаю, что это составит огромную проблему для нас. Найти их все. И, в принципе... Так, а куда мне надо? Если я вверх не могу. Вообще я могу вниз. А выход у меня справа, значит, мне надо направо. А сверху что-то есть? Нету. Я понял не получилось у меня с первого раза найти все секреты а очень жаль на самом деле Так. Так. Штукенция развалилась. Там снизу фигня. Я подозреваю, что надо врубить. Канав начнет тянуть. Она тоже пойдет на заставочку блин этот геймпад жестко просто трещит в руках черт одежку сорвала это ч ⁇ за ч ⁇ за ноги торчат ч ⁇ за руки торчат посмотри это человеческая желешка есть человеческая многоножка. Это человеческая железка какая-то. Давай. Вытягивай эту байду отсюда. Отстань. Не трошь меня. Я тебя отпутю. а Я отпутю тебя. Ну ты не сопротивляйся. Да, пошел вон. Смотри на него. Сопротивляется, но хватает меня. Ужас. А, нет, а то зашло. Слышь? А. Теперь я и управляю. Зачем вы меня схватили? Второго, ребятки, до свидули! Просто несколько... несколько тел к чертям огромная машина. Мне двери не преграда, братан. Теперь я Халк. Какой-то недоразвитый, правда, но Халк. Так, ребятки, я вас с собой заберу, вы не против? А, или вы мне будете помогать, чтобы я бежал назад? Блин, как, как вообще этим двигать? лететь просто месиво. здорово. где тут еще что-то? налево мне или направо ну направо походу или налево ну в принципе мне уже ничего не сделают я подозреваю а ну да это нормальный такой ящичек для того чтобы передвигаются, ну так чисто вырвал серваков немножко. Так. Ужас, блин, ну это выглядит отрадно, согласитесь. я куски теряю куски своих тел <служивает> опа, директор здорово <стрес Huracan> а, был директор, нет директора понесли ее. Ты меня покусать хочешь? Я тебя сейчас по сам покусаю. Так, а как же это сделать? У меня что-то... А, я могу положить балду. Да? Собаки. Всю игру я вас боялся, а теперь как бы. Лай там, не лай. Ничего ты мне не сделаешь. А oh, фак! Еще куски тел. Потеряно. Что, налево? Ты откроешь мне двери? Вау. Иди. Молодец. Спасибо. Нет, стафе. Я хотел посмотреть, что справа. Ничего не да справа. Парочка ребят мне помогло. Хорошо. Желешка, атаковать.